Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог, астролог и преподаватель Бадзи. Уже совсем скоро в воздухе будет ощущаться особая атмосфера новогодних праздников, которую мы все так ждем. Заранее готовимся, мечтаем, надеемся, что в новом году все будет хорошо, и все несчастья останутся в старом уходящем году. Обожаю это чувство ожидания, когда выбираешь подарки, представляешь, как придут гости, все соберутся за праздничным столом, под бой курантов будут загадывать желания, в камине будет гореть огонь, за окном медленно-медленно падать снег. Конечно же, главным украшением праздника, создающим настроение, будет пушистая лесная красавица-елочка. Выбирать для нее наряд, это всегда целый ритуал, ведь от этого, какой цвет, какого цвета на ней, мишура, шары, игрушки, фонарики, будет зависеть не только наше настроение, но и исполнение желаний. По правилам фэн-шуй устанавливать елку с огоньками нужно обязательно в те места в доме, где господствует позитивная энергия, помогающая нам, осуществить желание, и поскольку обычно мы наряжаем елочку в декабре, это будет месяц крысы, то есть мы все наряжаем где-то до наступления, да, 31 декабря до 31 декабря, то информация, которую я вам расскажу, будет актуальна до 5 января 2023 года, когда месяц быка сменит наш месяц крысы. Даже если нет возможности поставить елочку с огоньками в благоприятный сектор в декабре, то туда можно будет просто повесить красивую гирлянду на стену или положить на книжную полочку. Главное развесить ее там, где будут позитивные энергии, о которых я вам сейчас расскажу. И самое важное ⁇ это понимание, зачем мы размещаем гирлянду в определенном секторе, какое желание загадываем и на какую тему. А, забегая вперед скажу что установка елки это только часть плана серьезной подготовки к встрече с энергиями приходящего года и здесь важно то что мы сумеем настроиться на эту встречу насколько позитивно будем мыслить доверять тому новому что впереди приходящий 2023 год водного кролика будет ну, конечно же по-разному на нас влиять кому-то принесет долгожданные энергии стихии воды дерева а кому-то у кого например в карте есть собака может принести там огонь а вот огонь например может быть человеку неблагоприятие да или столкновение с петухом и так далее поэтому кто-то кролика ждет с нетерпением для кого-то он кого-то он может быть для кого-то он не самый хороший знак кого-то он может быть пугает и сейчас, перед Новым годом, мы с вами будем встречаться. У нас будет очень много мастер-классов, открытых, где мы будем вам рассказывать не только про елку, куда и как ее поставить, но и, например, как поставить, как защитить себя с помощью талисманов. Это фигурки, да, символы 12 китайских животных из календаря. И вот с помощью фэншуй плюс базы зная конечно свою астрологическую карту можно можно разместить эту фигурку во времени пространства более того как бы нужно в нужное время и в нужном месте ее поставить то есть мы как бы запускаем определенную, программу по которой вот этот талисман и будет у нас работать весь год вот это эффект такая очень эффективная индивидуальная техника я с удовольствием с вами делюсь этими техниками на в том числе на открытых мастер-классах так что приходите на открытые мастер-классом перед новым годом следите за нашими приглашениями и на наш мастер-класс где мы рассказываем как защититься от сложностей 2023 года и как привлечь в жизнь то что хочется ну а сейчас мы возвращаемся к нашей елочке. в декабре 2022 года у нас будет целых 4 благоприятных сектора для размещения елки с мигающими огоньками это восток, юго-восток, северо-восток и север. И э, все они одинаково прекрасны. Так что выбирайте любой более удобный для вас, зависимо от вашей планировки, от вашего желания, настроения, куда вы хотите елочку поставить. И активизируйте этот сектор или активизируйте все эти секторы сразу. Прекрасное место для елочки – юго-восток. Энергии Юго-Востока дают быстрые идеи, быстрые деньги, помогают находить решения в сложных ситуациях, оживляют коммуникации, помогают в личных отношениях. Здесь можно использовать обилие украшений красного цвета, сжечь свечи, надолго включать огоньки и фонарики. Прекрасно подойдет и зеленый цвет э, в декоре, еловые гирлянды, подушечки, подарки, упакованные в бумагу зеленых оттенков. Очень уместно здесь будет э, вот это растение, рождественская звезда. Даже если на юго-востоке нет места, чтобы установить елку, то не забывайте про гирлянду или мигающую лампочку. Ведь любой яркий мерцающий свет способен запустить вот эту активацию энергии. Дата и время включения гирлянды на юго-востоке вы видите на экране. В этом секторе можно поставить включенные, такие уже, включенные гирлянды не только в декабре, но можно оставить и на весь январь. Еще один прекрасный сектор ⁇ это север дома или квартиры. Здесь будет царить энергия мудрости, ясности, мыслей, успеха в карьере, обучения и даже помощи чиновников. Можно загадать желание на поступление в хороший вуз или переход на новую интересную работу. Благоприятно здесь поставить новогоднюю елку и нарядить ее в белые, серебристые, синие или голубые оттенки. Очень уместны в этом секторе будут кристаллы, хрустальные снежинки, сосульки. Включаем гирлянды. Можно сжечь свечи. Даты и время включения гирлянд на севере все указаны в таблице. Но нужно помнить, что сказочная карета в полночь превращается в тыкву, так и северный сектор у нас 5, 5 января прекратить свои положительные вибрации. И а, из, с этого дня не следует включать там мигающие огоньки. Включать фонарики и гирлянду на севере можно только до 5 января 2023 года. Также очень хорошие секторы для елочки – это Восток и Северо-Восток. В этих секторах сверкающая елка активизирует богатство, поддерживает финансовый успех. Можно загадывать желания и мечтать о прибыли от выгодных финансовых проектов или, например, там, от инвестиций в недвижимость. Включаем здесь гирлянды. Можно сжечь свечи. Это самый лучший сектор, чтобы завести вот такой вот, как она называется, золотая карусель или вот вечный звон. это такой подсвечник, верхняя, верхняя часть которого при нагревании от свечей крутится и звенит. Очень изящный, сильный активизатор с живым огнем и движением. Золотистые и желтые основные цвета для этих секторов. Хорошо, сюда также будет добавить немного красного декора. Даты и время включения гирлянд на востоке и северо-востоке вы видите на экране. На северо-востоке можно оставить включенные гирлянды не только в декабре, но и на весь январь. А вот на востоке гирлянды после 5 января включать нежелательно, потому что энергии уже поменяются. Но как быть, если в благоприятных секторах у вас не получается поставить елочку? Тогда ставьте там, где у вас есть место, куда вы ставите ее уже традиционно, там уже каждый год у вас елка стоит, где любой может подойти, рассмотреть игрушки, вы не станете там переживать в Новый год, что остались без самого главного украшения елки. Мне кажется, это важно, чтобы елочка была в каждом доме. Просто не вешайте на елку мигающие фонарики и гирлянды. А вместо этого гирлянды возьмите и разместите в хорошем секторе. В принципе, устанавливать, наряжать елку, развешивать гирлянды можно в любое удобное вам время. Но вот само включение этих лампочек хорошо сделать в благоприятное время. Это даст приток позитивной энергии и принесет приятные бонусы в следующем году. А на сегодня это все. Оставайтесь на нашем канале, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Следите за нами, чтобы не пропустить интересные видео. С вами была Пугачева Наталья и до новых встреч!